Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас встреча, онлайн-встреча с победителем второго конкурса треугольных фото Виктором Козловским. Прошу любить и жаловать. Значит, Виктор Козловский, это человек очень творческий, треугольный человек, любит балалайку и стоял у истоков возникновения балалайчного интернет-ансамбля. Кидает мне всякие различные идеи и э, сподвигает меня на подвиги. Приветствую вас, Виктор! Здравствуйте, здравствуйте все. Очень приятно. Очень приятно, что вот этот конкурс, очередной конкурс фотографий, вывел на хороший прямой разговор, да. Принимайте участие, ссылки все в описании будут. Вот, Виктор, а давайте теперь по поводу фотографии Сразу, сходу, поскольку конкурс фотографий, да, и что это за фотография, и как она получилась, и что это за история. Ну, фотография очень древняя. Я когда посмотрел результаты подведения конкурса, я подумал о том, что, елки зеленые, люди голосуют за прошлое. Вместо того, чтобы голосовать за будущее, за маленьких детей, они выбрали старую черно-белую пенсионерскую фото. Ну да, это было давным-давно, это было ГДР, страны уже нет, но люди остались в балалайке живы. В ГДР работали как специалисты на энергетических объектах и в том числе занимались общественной жизнью, спортивной, культурной жизнью. Кстати, вот эта была лайка, что у меня в руках. Ее мне дал, передал космонавт Валерий Быковский. Да, но это не его была лайка, просто он как руководитель культур-хауса, большого дома культуры советской-германской дружбы в Берлине. Я приехал к нему с бумажкой, мне нужен там альт, вот прима, там гитара. Ой, бери все подряд, тут у меня есть скрипки, и баяны, и барабаны, вот такая вот штука была. Ах, ну, пожалуй, это, наверное, 89 87 88 89 год. Виктор, как вы пришли к балалайке? Как долго? Я знаю, что вы очень много лет уже с балалайкой по жизни. Расскажите. У меня это было в детстве. Дома, дома, у отца была была лайка, мандолина, гитара, конечно, и скрипка у нас была. И отец очень любил вот ну, таких народных исполнителей, уважал все это дело, понимал разницу между академической академическим исполнением и вот домашним народным музицированием. В учебу попал совершенно случайно. В школу пришел человек, Василий Романович Дзюба. Вот. И увлек меня вот. Пришел спросить, не желает ли кто из вас, ребята, там на балалайке поиграть? Ну, вот я показал, что... Да, да, клуб. И... да по -по потом закончил музыкальную школу. Были попытки из-за того, что балалайшников было очень мало. Ага. Вот в моей музыкальной школе было всего двое. Тащили в музычилище, в том числе, а не хочешь ли в консерваторию? Нет, не хочу, Я хочу. В энергетику. Ну понятно, то есть вы пошли по специальности другой, но тем не менее балачка она всегда вас сопровождает по жизни. Да, я ее сохранил, она у меня оставалась всегда в конце 90-х годов, в 2000-х Совершенно случайно я увидел на музыкальной школе, в которой училась дочка, Объявление маленькое. Михаил Федорович Крашков дает концерт. В школе номер 7 на Якиманке имени Гриера. Вот. И я подумал, господи, мне столько лет, а сколько с ему? Я когда еще ребенком был, мне казалось, что он уже такой, ну, пожилой, мягко говоря, человек. Вот таким образом я пришел на концерт, заснял, сделал весь концерт, записал его, и Михаил Федорович потом его и передал. То есть вы на так этом концерте познакомились. и познакомились, да, насколько я знаю? Просто да, мы вы... после концерта и познакомились. Вы дружили, да. насколько я знаю, да. да. Расскажите и он, немножко и подробнее. Он как бы, это был вот, очень интересный человек во, во всех отношениях, такой философ, знал очень много поэзии, литературы, очень интересно рассказывал, держал спортивный. зал в напряжении. Да, а, а, по, по этому поводу, да. Человек, каждое утро гимнастик, вот он мне показывал, как он делает приседания глубокие, там, 200 раз, 150 раз, ага, велосипед круг, круг, круглый год, лыжи зимой, моржевание и не только э, накрещение, ходил на лыжах, обтирался снегом и так далее, держал себя в форме. Да, подробнее можно посмотреть фильм а, «Жизнь прекрасна», по-моему, нет? Да есть и да. книжка хорошая. В общем, несколько фильмов можете посмотреть. Это для зрителей наших Ютуба. Давайте расскажем, как зародился наш ансамбль-то интернет. Вот на твоем канале, Сергей, я очень давно. Я подписан на него там не помню сколько лет. И я видел, что человек организует молодежь, детей, конкурсы проводит там с попыткой спросить, рассказать вопросы интересующие. Вот, и я подумал о том, что вот конкурс, ну, конечно, это хорошее дело. Конкурс – дело хорошее. Но лично мое отношение к конкурсу, оно такое. Э -э, вторым быть не хочется. А на первое надо работать очень активно и плотненько, для того, чтобы завоевывать призы и медали. А организация такого ансамбля интернет, интерактивного, она без всяких, без всякого выделения. Кто на первом, кто на третьем месте. Неважно, мы наоборот. Просто мы все вместе. вместе. Мы да. вместе. Да. Да. Да. да. Поэтому идея твоя, вот создать такую штуку, это просто. Ну, я бы не сказал, что это и моя идея. Я, насколько помню, вот и вы, еще несколько человек просили организовать что-то такое и скидывали мне видео, как играют разные музыканты, в том числе гитаристы, как там хоровики, то есть такие да, вот хуже, делали видео. Огромный, там 300 человек. Да. То есть это на Ютубе уже давно это, в принципе, идея не новая. Да, но ну, просто балалайчного такого не было еще. И, О! собственно говоря, да, мы сделали первый, первый он у нас и есть, первый интернет ансамбль Бальволачников. Вот, собственно, да, и с этого началось. С 2018 года у нас э, довольно активно существует. Сейчас мы тоже готовим пару проектов. Хочу просто сказать, что в нашей базе участников уже более 150 человек. Ну, да, кстати, Это есть. география широчайшая. Это весь бывший Советский Союз. Плюс другие это страны. Вся планета, это вся планета, планета по сути. Да, да, да, да, да, да. От Австралии а до интересно. Соединенных а Штатов. На самом деле, интересно, и Австрия, там, и Германия, и вот Индонезия. Австралия, Австралия, Австралия, Индонезия, США. А вот как Даже Япония играет? Аргентина, Япония, да. А -а -а. Все, то есть, вообще весь мир. Вот если так широко посмотреть, то весь мир. Конечно, они все страны, но это сложно. Здорово, здорово. Это Здорово. только начало. Да, я, я тоже думаю, что это только начало. В любом случае, Виктору у нас приз, как обычно, сборник. Выбираете сборник на сайте. Спасибо, вот. да. выберу обязательно. Да. У вас что-нибудь какие-то вопросы ко мне есть для освещения, так сказать, каких-то моментов? Вопросы. Вопросов море всегда масса. Вот. Ну, несколько было вопросов. Ну, вот интересный вопрос. А если к вам приходит человек? И вы чувствуете там на первом, на втором занятии, что у него, ну, плохо с слухом, музыкальным, плохо с ритмикой, uh -huh. а желание есть. И желание горячее есть. Почему ему посоветовать такому человеку? <связываю> <связываю> Тут, наверное, не человеку надо советовать, а педагогам советовать. Потому что, к сожалению, вот я немножко Издалека начну. Даже когда ребенок приходит в музыкальную школу со слухом, с ритмикой, совсем всем все, и еще и с желанием огромным, с мотивацией, да, через пару лет выходит из школы только бы забыть про эту балалайку, или, неважно, про любой инструмент. Да. Я То понял, да-да-да. Отбивают да, желание. А вот когда приходит вот человек, которого ну, нет музыкального процессора в голове. Ну, бывает такое, да. И у, у, это и у меня есть такие. Ну что не, не с этим, как говорится, у все же люди разные. Вот, но есть огромное желание. Вот, есть способ. Например, благодаря тому, что у нас есть прием бряцани, да, вот. мы можем просто математически помогать. Математически, сколько на ту или иную ноту ударов расположить, постепенно, через несколько, некоторое время, через год, через два, уже. Ритмика начинает, ну поскольку у нас есть нейропластичность, такое понятие, да, то есть понятно, мозг он все время э, развивается как-то, структурирует свои структуры, ох-то, структурирует структуры, mm -hmm. <laughs> вот, то есть нейропластичность, И, э, то есть мозг, он подвижен. Через некоторое время, Я понял, архиповским не, не станешь, но походка у тебя будет нормальная. Кстати, Рожков тоже говорил об этом. Не лезь ты вглубь, не надо там ничего там особенного, как, каких-то высот. У тебя есть балалайка, три струны и пару аккордов, и это доставляет тебе Боже. удовольствие, да? настроение, да. позыв такой вот. Вот наигрыши, <смех> вот вы правильно, <смех> да, да делать да, что-то да, доброе. Да. Вот на наигрыши наши, да, родные? русские народные они же своего рода я вот когда на бали на бали приехал я смотрю тут очень много приезжает людей помедитировать хотя балийцы не медитируют у них нет такой культуры это стереотип что здесь мол вот все такое ближе к индуизму поэтому надо медитировать вот а чем вам не медитация с да? то есть играешь наигрыш Мозги работают в нужном направлении, Это развиваются а, да, да, да. Да. и, и можно назвать. И да. Так что э, всем инфо-цыганам передаю большой привет, что мы, коучеры балалайшные, треугольные, можем вас научить медитировать с балалайкой. О, как загнул. Подключайтесь! Подключ... Подключайтесь, да. Есть, подключайтесь. У нас тут, смотрите, есть чакра, мы эту чакру вам откроем. Вот. Вот, да, тут еще вот несколько чакр, можно их тоже пооткрывать. В общем, при присоединяйтесь к нашему треугольному, э веселому и, и творческому сообществу. Это правда, скучно не будет, скучно, скучно не, будет. не будет, будет да. интересно, будет весело и будет очень надолго. Да, это точно. не отпускает, вот, вот всю жизнь не отпускает эта тема, и я этим счастлив. Музыкант это на всю жизнь. Да? Бывших музыкантов как будто бы не, и, и не бывает действительно так Потому что так или иначе кто-то бросает, но через время все равно возвращается Если говорить про меня, я почему-то с детства был уверен в том, что я хочу быть как Рожков да? У меня были пластинки Рожкова И в том числе и с одной, с одной стороны, да? а с другой стороны хотел именно быть педагогом, ну, учителем Учителем именно, давайте говорить по-русски да? Учителем Потому что недавно я выяснил, что педагог это не совсем правильное название для учителя. Это просто тот, кто водил ребенка в школу. Это не совсем то, что нужно. Да, мы ведем, но не ведем не просто куда-то отвезли, в, музы... вот, в школу отдали. Нет, мы ведем именно... Китайская а, рас... мудрость, хочешь? Да. Китайскую мудрость скажу. Но там есть три стоящих, но одна из них, встретишь учителя? Убери учителя. Убей его тем, чему, чему он себя научил. То есть постарайся подняться вы. Ну да, задача, как говорят, задача учителя да, чтобы ученик превзошел его. Это превзошел, задача. ага. Поскольку у меня семья, ну, как, и по материнской, или не по отцовской учителя. То есть в роду, а -а. что называется. И любители музыки у меня дед на мандалине, прадед на мандалине. То есть э, на балайке, вот не знаю, а вот мандалина что-то прям много кто играл. вот Мама в музыкальную гены, школу понят... ходила. Да, гены. ну или гены не знаю. Ну, в общем, э, среда, <табл' localanın> да, именно моей семьи, позволила именно мне направление выбрать вот музыкально-педагогическое, скажем так. Да? Ну, я равнялся, конечно, с детства тоже вот на Рожкова. Слушал, тогда еще пластинки были, старался с его записями тоже играть, прямо вместе. Это сейчас вот у детей. Удобно включил YouTube и играешь, что хочешь. Все подряд есть, практически все, что на любой... Не знаю, удобно ли это, но пластиночка это, это навсегда. Ну как удобно, очень удобно. Там. там же, ну, да, да Там же как в YouTube есть функция, скорость воспроизведения. Если ребенок не успевает, включил скорость помедленнее. Раз, и. То есть я практикую свои. Практики. Практикую в практике такие моменты. И тавтологию, не тавтологию. Так что все в порядке в этом плане. Ну что, Виктор, еще есть вопросы ко мне? Вопросы будут, появятся у меня и у моих друзей. Вот, кстати говоря, очень многие люди, которые. О, ты на баллах играешь! А где научиться? А к кому обратиться? А как чего? как с балалайкой? Да. Есть такой контакт, есть такой контакт. Есть такой, да. Вокруг меня есть такой, люди, контент. которых я даже не ожидал, что они имеют такое вот трепетное отношение просто к русскому народному инструменту, ну, серьезно. Ну, как минимум один ученик в месяц у меня добавляется, как минимум, а то и два. Вот за последнее ага, время, ага. значит, Германия, Загреб, это у нас Хорватия. Да, Хорватия, э, Англия, ну и Россия, естественно, и, и, и кроме России, я говорю, да, то есть вот уже четыре человека за последние вот полгода до, э, пришли к Балалаке, еще и спрашивают, а где же, где же ее купить, вот эту вот, вот эту вот нашу любимицу, красавицу. Так что, да, в этом плане люди в последнее время очень э, хорошо стали относиться, и судя по комментариям даже в Ютубе, да, очень часто пишут, ну надо же, наконец-то, я увидел что-то, что, что не э, так, как Шариков, да, как, как, ну, хотя, надо сказать, что в фильме-то звучало, это ж Рожков записывал, извините меня, там э, попробуй сыграть. Ну, просто так поставлено, что э, стереотипно, ну, да. балалайка это ну, такой да. инструмент, ну, такой. Есть такой, понятно, ну, да, да, да, с да. этим приходится, конечно, балалайка бороться. балабол. Да, с этим приходится бороться и немножко, вы И вы с этим справляетесь... Изумительно. Да. Желаю вам, честно желаю вам от души, Просветая спасибо развитие, творчества, расширения связей, контактов, географии от души. Да. Виктор, вам здоровья и побольше свободного времени, чтобы новые проекты были тоже с нами. Все. Спасибо. Да? Последние. Спасибо. Да, для наших зрителей сообщаю, что готовимся к Новому году. соответственно новогодние мелодии. Кто готов принять участие, срочно мне пишите на почту и присылайте свои видео. Вот как. Пропиарился маленечко. Ставьте лайки, балалайки. И все в ансамбль. Спасибо за встречу, Виктор. Поздравляю вас еще раз с победой. Да вам спасибо. Вам всего доброго. До свидания. Все, до новых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока.